И переклелся между собой, и потом вяжем. Все. Как палка. Как палка. Я в 77 году был Дальше. Дальше. А в начал в 87-м. За 10 лет. Забыл. А А пришел в 219 Там все троса петля вперед. И три недели. Вот на петля, вот и труска выпадут. пять. Жизнь так работает. Придумал тутака. такая, Я придумал, а давай. И вот мы с все. Становые. Становой. Становой. А я сначала взял тонкий троуд. На нем учился. Есть такой момент. Он, он, он сейчас сломает,